Жанян писал не только музыку и на стихи Роберта Рождественского, но очень много произведений написал на стихи Евгения Евтушенко. Евтушенко написал это произведение, будучи опарным в 1962 году. Я люблю это произведение, и сейчас я вам покажу. Оно называется «Любимая». Калитка уже на затворе, и море вздымаясь и дамбы бы долбя соленое солнце сосало в себя. Любимая спи, мою душу не мучи. Уже засыпают и горы, и степь, и пес наш хрямучий лохматый гремучий ложится и лижет соленую цепь. А молишься шепотом и ветвистью опытом, и все своим опытом песно цепи. А я тебе шепотом, потом полушепотом, потом уже молча, Любимая спи, любимая спи, ничего не попишешь, но знай, что невинен я в этой вине. Люби меня, слышишь? Прости меня, слышишь? Хотя бы во сне, хотя бы во сне, Любимая, спи, мы на шаре земном свирепо летящим, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем, Любимая, спи, пусть сонники Тихо в глаза заселяются. Так трудно на шаре земном Засыпается И все-таки слышишь, любимая Спи А море все шепотом И ветром все ропотом И все своим опытом Тесно цепи А я тебе Шепотом Потом был шепотом Потом уже молча, Любимая Спи Браво Браво